Яна. Мы устали, мы так жаждем чуда, Мы так жаждем истинной любви. Николай Гумилев. По заснеженным улицам Марта, по песчаному пляжу Июля, К ясным дням, что, как детство минули, Возвратиться пытаюсь обратно. Были звезды на зимнем небе, Непонятные знаки судят Сотни тысячи тайных сомнений, Были самые разные люди. И когда наступало лето, хорошо, что весна продолжалась, Были песни еще не спеты, И все странно и чистым казалось, И в пронзительной выси вечерней так загадочно темно-синий. И я видел, я грезил гореньем в этой старой, как мир, картине, и, подобно весеннему стеблю, устремлялся все выше и выше, А меня просили быть тише, и с небес возвращали на землю. Я спускался к холодному морю, Я дышал его древним величием Горе не было больше горе. Счастье было полетом птичьим. О, как мало мне было надо Золотое одно мгновение, Когда рушатся все преграды И приходит легко вдохновение. Я встречал его с пылом достойным, Но смущался его призванием, Как смущается мальчик желанием, Таким новым и беспокойным. Впечатления этих мгновений, Моих взлетов, моих откровений, Шаг за шагом, строчка за строчкой, Когда пишется легкой рукой До последней негаданной точки Остаются со мной. Встреча Из стран, из северных земель, Где летом замерзают лужи, Где за капелями Тень с пустою злобой кружит, Январь приводит стужу. И каждый год одна беда – Дорог разбита колея, в подъездах снег, потом вода, У вы теплые края И холода, и холода. Ночей не знаю беспокойно, Как беспокойно эта тьма, Хранят молчание дома, И хочешь спать, до да сна зима. Пустыни мертвы, голы, льда. А в город едут поезда и убывают той же ночью. Прийти зачем? Уйти куда? Клубы туман, рвутся в клочья. Какой на улице мороз! Всегда так холодно в Сибири. Неутешительный прогноз. За минус тридцать говорили. А летом интересно знать. В июнь жара извечная. Так, значит, можно загорать? Что за вопрос? Конечно. А там, где раньше я жила, такого не бывает, И летом даже не жара, и ветром продувает. Прозрачная до гальки дна, блестит студенная река, Леса и сопки, облака, и воздух океана, И бухту видно из окна. А ты романтик, Яна. Слова-игра. Слова. Игра. Слова Роса, ах, мимолетный взгляд, какие странные глаза смеются и грустят? На краешек стола присел, похож, стал на чтеца. Он долго, пристально глядел в овал ее лица. Мороз недолог, не суров, лишь отбушует ветер, и замки снежных городов в сугробах строят дети. Но если летом только жить, зачем же помнить зиму? Все, чем могу я дорожить, Всегда не удержим. И было все понятно так, Как будто раньше знал. Он в удивлении вот просто К себя не узнавал, В ее мечтательных глазах движение светил. Слова – игра, Слова – роса, На том, что в них вместил. А вечером мороз ослаб, и небо в серых тучах казалось из оконных рам огромным и колючим. И в так затишью, в так часам, чей маятник был гулок, он подбирал к ее словам минорный лад на струнах. Ты поглядишь, что во дворе Мокрый и талый снег, будто впервые в октябре. И над землей, и на земле. Хлопья едва-едва кружат, Кто бы представить, мог заполонил весь городок, Этот незваный снегопад, Заполонил и обволок в белую шаль зимы, Среди тяжелых облаков и тротуар, и мосты. Этой не спрятать красоты стал невесом мой шаг, И не прийти в себя никак От ощущения высоты. Нам только выйти в этот сон И бесконечен ник перемежений времен освобождения от них. Мы не останемся одни, С нами пойдут бродить. Длинные тени и огни улиц пустынных городских. Школа. Когда вспоминаю, не бравы, не горды, В придуманном рае я слышу аккорды, Где маленький мальчик стреляет из лука, и юные души любят друг друга, и царственные люди прекрасны во взгляде, духовны по сути, телесны в наряде. За словом случайным я слышу признание, мне воспоминание, любимая тайна, и новое стремление, изменчивое краски, и новое движение, иные развязки. Смеются чужие над детской дудкой, и меры большие, и горечь рассудка, а я вспоминаю. Ни бравы, не горды, В прямдуманном раю Я слышу аккорды, Где маленький мальчик Стреляет из лука, И юные души Любят друг друга. Из всех танцев мои лишь те, Где качаются пальмы, Где под луною растет прилив За порывом, но порыв. Из всех танцев твои лишь те, Где огни далеко на воде, Вечерами луну разбуди, Влажный ветер приходит в залив. Я готов танцевать на песке, И песок у меня на руке От ладоней жарких твоих И от брызг, как мечи больших. Танцевать на прибрежном песке, Поправлять локоны на виске, Я пыталась запомнить стих Но и услышанный волн морских. Сумасшедшую стала ночь, Улыбнулась и вырвалась прочь из объятий моих, но пусть разливается море, грусть. Рассмеялись и вышли в пустой коридор, И встречались их мысли, как со взором другой. В школе утром шумнее, Тихие вечера, Только рано темнеет расставаться пора. Что-то дальнее пело. Проникала кругом, ни нарог, ни смен, и в себе самом, в музыкальной гостиной затихал бемоль слабый и неповинный, занес лучшую боль. Здесь особенный трепет возникает в руках, в окружении портрета стариков в париках и святое волнение обращенному вслух. Не для гамма, для пения, Слышать, как дышит дух. И пусть гении смотрят Строгие ничего, Я сегодня и Моцарт, И Сальери его, Пусть творится со мною все, что я пережил Осенью и весной, Что терял и хранил. Болезнь Признание в разлуке Надежды в пути, Как можно исчислить, Что не пройти, Как можно увидеть Потупленный взор За письмами письма. Один разговор. Из всего, что меня окружает, Не теряется ничего. Я так много в себе ощущаю, Будто больше себя самого. Раздвигаются школьные стены, Коридоры встречают весну, Отдаляются скучные темы в кабинетную тишину. Каждый голос и отзвук каждый, на вождение все одно. Потому, может быть, не однажды я по дорогу смотрю в окно. Над домами белая ряска и течет посреди река. Это просто надумана маска, что смотрю на всех свысока не на крыльях далеких странствий и не высказать, от чего поднимаюсь я над пространством и вмещаю в себя его. Я хочу говорить отважно и все видеть и все уметь и, наверное, это страшно, если больше не хочется петь. Я знаю, это чудно так и необыкновенно и солнце свет. И ночи мрак, и молнии блеск мгновенный? Так ярок свет, и так богат оттенками, цветами я вижу розовый закат с пурпурными лесами, И золотой огонь свечей, и алость ягод спелых? Все отражение лучей, сверкающих и белых, Этот теплый, ясный свет, солнце миллиона Но разве ли не чудо? Нет. Как жизнь, как сон, Ответь мне. А ночью добрая луна, то месяцем, то кругом, то в желтом, то в седом видна одна моя подруга. И свет неверен и жесток, вода о камни бьется, и превращается в песок все то, что поддается. Но я смотрю на лунный след, на тени в длинных фраках, и вижу тот же белый свет, чуть приглушенный мрак. Я верю теням, верю снам, Они а лишь продолжение того, что, видимо, сердцам и недоступно зрению, и если властвуют гроза, и молнии, ночами Мои закрытые глаза, Чтоб видеть себе над нами. Будто все надо мной смеется, изменяется все вокруг, обо мне говорят, задается, и молчит безучастно друг. Эти первые дни мая я не спорю и тоже молчу, Ни о чем не мечтаю, мечтаю, И в себе разобраться хочу. Говорят, ни ко времени ветер поселился в моей голове, А я чувствую каждый вечер, Как рождается ночь в листве, И под утро, ах, это утро, Все рассвечено, как в кино, И не в силах я быть премудрым, Когда все до меня лишено. И такое во мне волнение, не пойму его, не пойму Городские мои хождения, приводящие ни к чему, Только вижу на лицах встречных свет мездешний, совсем иной. чего я такой беспечный, почему я такой смешной? Эти первые дни мая, этот воздух из-за облаков, я его радостно принимаю И вдыхаю до позвонков, И не жду хлопотливого лета, И тому не моя вина. Я станусь таким, как это Наступившая рана весна. А у нас сентябрь в мае, И весна в осеннем цвете, И никто не понимает, Для чего дожди на свете. По утрам осенний холод безобразит в коридорах, Не таится в старых шторах, путешествует по полу. Я присяду у кровати, а в окне одни лишь крыши. Вглядите и поймите, голос мой совсем не слышен, А затерян в хмурых стенах, как трамвайный колокольчик. На закапанных антеннах я твою улыбку вижу. Мне безумие пророчат. Стали ночи короче, и рассеянный очень потерял я покой. Вихры, неба и звезды, и арктический воздух, и блистательный воздух над моей головой. Я во сне слышу пение, и на утро видения прогоняют сомнения. В комнатах миражи, на момент пробуждения разобещенные звенья и всегда сожаление. В глубине души. Может, это созвездия Собираются вместе, Когда солнце приходит В предрассветных лучах, И прекрасные вести Звонкозвучные песни Удивительно смелы На ровних губах. Что я вижу и знаю, Я о том лишь мечтаю, Я о том лишь мечтаю, И понять не могу Недоступности края Там, где не умирают но зарницы была на ночном берегу. Мне давным-давно хотелось затеряться в старых парках, неожиданных подарках, затаенных уголках. Не в письмах, а в стихах, Безыскусным добрым словом рассказать о чувстве ног, твоего ответа ждать. От июньского загара ты уже, наверное, черный. Только что со мною стало? День неискренний, искренний, притворный, нет ни радости, ни горя у больничного покоя. Ветер, волны, берег, море. Где такое? Что такое? Солнце луч в твоих глазах, Я найду в своих стихах, если их перелистаю. Отчего ж я твердо знаю, что так скоро все пройдет? Слов моих круговорот. Первый них, последний год незаметно истечет. Вчера я думал о тебе, о том, что не могу понять, что если мы одни в толпе, зачем помощника искать, зачем простой тетрадный лист так много знает обо мне и все одно со мной во сне. Срываюсь вниз, срываюсь вниз. Ночь не длинна, не коротка. Я прячу в ней букеты роз. И тишина, венция, цветка ответом служит на вопрос. Здравствуй! Почему теперь все так? Почему же так все получилось? Ах, немного, и в твоих руках вся б моя судьба переменилась. Здравствуй, а ты помнишь, в первый раз, в первый раз шел снег для нас с тобою. В памяти моей все как сейчас, Я и ты, и снег, и в нем был твой. Очень трудно, знаешь, я устала, Каждый день устала быть одной, Утром повторится все сначала, И шаги чужие за стеной, Стуки в дверь чужие, И улыбки, И улыбки тоже не твои. И сегодня вновь с надеждой зыбкой Вечер в ожидании у двери. Виноградная лоза. Сквозь высокий штор и прозрачный тюль на полу коридора зайчиками июнь. Все здесь было уютно, прикоснуться рукой и поверить нетрудно в тишину и покой. От земли тепло и силы, небо полно и красиво, чистый свет его вдали. Не померкнет, не остынет. Видишь, среди тонких веток Птицы вырвались из клета, Мои робкие признания – Это птичьи щебетания. Я иду своей тропой Глубоко мо дыхание. Кто нам нужен в целом свете? Кто поможет нам с тобой? Так откуда чувства эти? И откуда эта радость Ей бы век еще владеть, Снова на тебя смотреть? Ты не станешь мне Кумиром, но сама себя Губя, я исполнюсь Твоим миром И начнусь я От тебя. Если душно эти окна Я открою нараспашку, Расстегну твою Рубашку, посмотрю В твои глаза. И Лоза не привиделась вчера. Руки положу на плечи, Ты останься до утра, И не надо больше речи, Ты самой судьбой отмечен, Как спасение для меня. Так к земле приходит осень, и грит цвета живые, И леса стоят пустые, И поля глядят немые. На листву, что ветер бросил С неба серого в стихии. Но, конечно же, весною я глаза свои раскрою На небесные вершины, Под небесной долины. Ты уйдешь, займется в доме Свет березовых и тень, И зеленый зов растений За порог, за высокий. И забывший сном глубоким, Дай-то да Бог, чтобы был он явью, Я минувшее оставлю Прежней слабости и боли. Поле, поле голубое, Гроздь помню, тобою, Глаз твоих больших смущений, И минуты отрешения, И потом часы покоя. Прощение. Я хочу увидеть море с голубыми островами и солеными ветрами упиваться на просторе. Я хочу услышать лепет теплых волн на длинном пляже, И почувствовать, как трепет пробежит по мыслям даже, Искупаться и забыться Под лучами золотыми Будут в небе проноситься облака, и вслед за ними Поднимусь я легче пуха над зеленой кромкой леса. Де ветрам мятежным, тесно от могучей жизни духов. Вечер усталое солнце садится, Ветер едва ворошится, море, ленивые всплески прибоя. Это ли небо такое большое? Двое песок под ногами, скрой – все их печали, лето. Возможно ли помнить это? Счастье в лучах золотого света Разве не вечно в песне пропетой? Будто бы огонь горит во мне, Красота и сила есть в огне, И тепло его, тепло мое, Будто бы с тобой храни вдвоем. Я тебя люблю, люблю тебя. Не скрываю чувств своих напрасно, И зачем, зачем все так прекрасно, Жизнь чиста, когда живешь любя. Я тебя люблю, люблю тебя. Мысли о тебе и день, и ночь, Я не в силах отогнать их прочь, И во снах тебя я вижу вновь. Это чудо первая любовь. Я тебя люблю, люблю тебя, И признаюсь все, о чем мечтаю, Быть с тобой я это твердо знаю, Без тебя не нахожу себя, Я тебя люблю, люблю тебя. Из печали легкого тумана Моих грез ты выступишь нежданно Том принцессой в дорогих шелках, каркой в одних серегах. И приятно и тревожно мне в этом сладком и недолгом сне, а тебе тревожусь и волнуюсь, а тебе мои мечты и сны столько цвета в них и навязаны, что и кистью все не нарисуешь. Октябрь холодный, мне грустно и больно, и слабый, невольный по улочкам тихим сюда прихожу пространством великим плохое подобие земные надгробья портреты безлики здесь сердце биение смятений смятение и ветер осенний твою последний шумит и играет его обретенье в капризных стремлениях свобода такая того окружает кто истину знает как в жизни бывает, Нелепо и странно, И голос пространный, спокойный и тайный, Мне шепчет: Иди, идти же куда, мы И страшен на камне Суровый ответ. Синицкая яна, семнадцати.